помощи имени Склифосовского кандидат медицинских наук Наталья Черная. С сосудистыми хирургами Луканихином Владимиром Анатольевичем, с Медубаемом Ленаром мы знакомы давно, еще со времен второй скоропомочной больницы. Для них это не новость, они уже работали с данными типами протезов. Поэтому в университетской клинике все будет проводиться, проводится и будет проводиться.